Так, друзья, ну, в принципе, давайте начнем с того, что я выхожу из положения то, что у меня есть из своего арсенала фрез, да, а вы должны, конечно, выходить из своего положения, то, что у вас есть, вот, конечно, если у вас очень мало фрез, мой совет вы потихоньку подкупайте разновидности фрез, они вам всегда пригодятся, у меня очень много фрез, где-то уже около сотни так что они все практически задействованы в работе вот, но как говорится есть вот у меня такая фреза, да, филинчестая фирмы победит, вот я ею работаю давно и она меня как бы устраивает вот, саму тягу я делал где-то вот именно на пол фрезы, можно сказать да использовал часть как бы пол фрезы, делал тягу для филенок теперь хочу сейчас использовать середину фрезы для того чтобы сделать именно вот такую фигуру вот, вот такого положения вот сейчас вот это все оттянем и дальше еще сделаем одну операцию В общем-то поставил я вот такую фрезу. Фреза фирмы Атака. Э, ну, если честно, для меня Атака она, ну, как бы, ну, не очень так э, фреза. Ну, как сказать, ну, так на, на, на средняя очка даже и не тянет. Ну, в принципе, э, если нету ничего лучшего, и она сгодится потому что я, когда в интернете выписываю фрезы, они приходят они, ну, как бы, то, что конечно, то, то, что я выписал оно и пришло, но то, что я хотел, как бы, оно не так выглядит, как, как я себе это представлял, понимаете вот, на картинке оно одно, а оно, как говорится вживую, в другую, теперь стараюсь в магазин прийти, пощупать как бы, вот, понравилось купил и все, и с этим живу дальше, как говорится, вот а так, конечно, не было в магазине других фирм именно вот, э, таких фрез. А нужно было тогда купить. И я купил вот. ну, пользуюсь, конечно. Она мне не часто нужна, но иногда бывает, что нужно. Вот. Э, сделаем мы вот такую выборку. Будет вот такой вид на ножке, Хотя ножка уже приобрела вид, да. Но все равно нужно это как бы еще разнообразить вот эту, эту ровную часть. Вот. Была бы, конечно, фреза побольше, чтобы еще, ну, как бы, полокруг здесь выбрать. Вообще было на мой взгляд, было бы вообще идеально. Ну пока месть есть такая, будем исходить из того, что есть. Это я здесь не перенастраивал ничего, потому что центр у нас уже есть, тот самый, только глубину поднял до нужного уровня. Итак, друзья конечно извиняйте, в руку беру камеру, так удобнее для меня и будет для вас удобнее рассмотреть это все Вот э -э, получается вот такую канавку мы протянули и у нас вот такой вид уже ножки довольно уже неплохо она смотрится и нам нужно сделать клин э -э, клин можно делать полусферой как бы ну, на дугу, но на такой ноге она не очень будет смотреться ногу нужно делать потолще у меня сечение 9 на 9 получилось вот длина такая, которая нужна ну в принципе вы сечение делаете такое, которое вам подойдет вот я где-то буду делать в таком положении, где-то около двух сантиметров уберу по краям, со всех четырех сторон сделать клин. Этот клин можно сделать множествами способами. Можно пройтись на циркулярке, отрезать. да, Там зашлифовать можно ленточной пилой, можно на фуганке. Кто захочет поиграться в идеале с рейсмусом, ну, как бы меня двину ноги и играться в идеале я как бы не очень хочу. Вот, Хотя можно на фуганке сделать это лучше. Я думаю, что я вот размечу эти ножки, отрежу ленточной пилой, отступив и немножко подправлю фуганком. Вот это будет у меня правильно. Итак, отрезать буду на ленточке. Для чего? Именно для того, чтобы сэкономить даже некоторые вот эти рейки. Да, вот эти клинья можно перевернуть и склеить между собой, получив вот в этом толщиной 20 миллиметров и в будущем где-то она пригодится чтобы ну как бы такой совет <свят> вот но если нету воз... ленточной пилы значит это все можно стругать либо на фуганке либо ручным рубанком электро да, либо даже ручным простым рубанком кто хочет работать <свят> потому что э, начнут ребята рассказывать что нету половины инструментов а как бы смыкалки дойти до того, чтобы придумать, чем заменить эту операцию, у них не хватает кроме того, как написать какой-то гадостный комментарий вот ну не об этом можно это отпилить и на циркулярке, если не хватает пропила с обеих сторон, все можно сделать, только нужно к этому подойти с умом, как говорится, возможно это и дольше будет, но результат будет тот же, вот, я отпиливаю. Вот, друзья, но не торопимся пилить со всех четырех сторон, хотя у меня ленточка пилит идеально, можно было бы, ну, как бы, я отрезать со всех четырех и просто это зашлифовать, но я этого не хочу, я хочу выровнять полностью, чтобы была ножка максимально идеально вот но как бы не, не затратить много времени вот у меня и все, все таки есть вот плоскость которая пристанет к основанию фуганка вот две плоскости да к линейке фуганка которые даст выровнять нам 90 градусов опять заготовку вот. такую же самую операцию я провожу и на второй же стороне, теперь у меня поверхность ровная гладкая после фуганка нет смысла выбрасывать множество наждачек для того чтобы это выровнять ну и после того как я поровняю наждачкой это будет не очень ровно, а после фуганка это будет в идеале Так ну что же, я это вырезаю Ну вот, вырезана и та же самая операция на фуганке. Ну что же, друзья, практически ножка готовая. Вот, обойду я. Кромочной фрезой R8. Ну и все, в принципе. Вот такие у меня две ножки получились. Почему две? Потому что на заднем фоне виден он щит стоит, да, такой фигурной обрезки. Получается, что э, там стоит окно и решили заказчики как, ну, как бы сделать стол, чтобы он был на уровне подоконника. Но там подоконника не было и решили все-таки сделать полностью из дерева подоконник и часть стола. Вот. Э, и в том плане сэкономить, подпереть его просто двумя ногами. Это конечно экономия. И как бы я думаю, хорошее решение для тех квартир, где, например, мало места. Да, но хочется побольше места там для других там основных каких-то тумбочек. Да, вот стоит э, такое, можно сказать, сиденье, кресло. Вот здесь открывающийся ящик. Это продолжение, продолжение кухни, которые я еще никак не могу доделать, потому что очень много там изменений, которые заказчик вносит уже после того, как она, можно сказать, установлена. Вот. И приходится это все как бы по ходу это все переделать так, чтобы было ему удобно дальше пользоваться вот этой кухней. Ну, к моей работе у нее претензий, как бы, нету пока миссии. Вот. Так что я думаю, что все мы переделаем. И все-таки я вам покажу вот эту кухню. Решение прикрепить ноги у меня простое. Вы видите, как перевернутая нога стоит на одной из таких ляпух снизу я хочу на такие болты по дереву прикрутить и прикрутить как бы это все к столешнице на, на таких как бы ляпушках вот, из-за чего у меня как бы не такая большая площадь где оставляли место под царгу вот можно оставить место под царгу и побольше это уже на ваше усмотрение так что вот так по размеру вы конечно режете по той длине, которая вам нужно, а внизу сечение, вот здесь у меня осталось 50 миллиметров на 50 миллиметров, вот, так что вот такая ножка у меня получилась. Если такой стол сделать и поставить, я думаю на четырех ножках вообще было бы красивый в зале, да, так среди зала какого-то, это был бы красивый стол. Можно туда добавить и резьбу и всего тому подобное. Ну, у нас кухня простая, прямая. Как бы все как бы нету никаких резьбленных частей сюда резьбу мы добавлять не будем просто такая ровненькая аккуратная ножка для того чтобы как говорил заказчик не собиралась пыль потому что с пылью всегда проблемы вот так вот такой ролик у меня получился друзья простая ножка да которая будет украшать стол как бы и просто на мой взгляд это и красиво ну все, друзья, у меня все, всем пока, пишите комментарии по поводу вот этой ножки, как она вам, нравится или нет. Всем пока, до новых встреч и всем крепкого здоровья!